Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептика», я ваш ведущий Кирилл Алферов, а со мной передачу ведут Илья Макаров. Всем привет. И Левонгел Назарян. Привет. Сегодня 10 октября 2014 года, подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, в Уфе, в Алматы и в Харькове. Если вы хотите устроить встречи в своем городе под нашей эгидой, обязательно напишите нам письмо, мы с удовольствием добавим вас на страничку событий на нашем сайте. Кстати говоря, друзья, очень хочется заметить, что да, у нас есть сайт. Очень многие люди пишут письма и говорят, ребята, что по поводу встречи, а что по поводу подкастов, а что по поводу... Еще каких-то вещей, которые мы делаем, у нас есть сайт. Этот сайт skepticssociety.ru, на котором вы можете найти не только подкасты вместе с ссылками на все материалы, которые мы упоминаем в выпусках, но также вы можете найти видео, статьи, форум и в том числе контакты вместе со списком событий и ссылки на соответствующие, например, либо имейлы организаторов, либо группы в социальных сетях ВКонтакте. Кроме всего прочего, у нас замечательная новость, о которой мы уже много раз говорили и на самом сайте, и в социальных сетях. Это, конечно же, наша ежегодная конференция. Мы проводим первую конференцию в 2014 году, 25 октября она будет проведена в молодежном центре Сапфир, это на метро Семеновской. Обязательно приезжайте, уже регистрируются люди, зарегистрировалось уже очень много людей, что нас очень радует. И на конференции выступит очень много известных популяризаторов науки, такие как Александр Панчин, Соколов, Михаил Лидин, Сергей Белков, Александр Невеев, который участвовал в наших подкастах также. И мы тоже поучаствуем, будем разыгрывать в том числе в веселой интеллектуальной игре «Модель черепа» от «Клуба Эволюции». Очень качественная модель. Они вот э, некоторое время назад стали производить их, и, честно говоря, я сам тоже хочу такую модель. Если вы играете череп, сможете ставить Гамлета у себя во дворе. Совершенно верно. Ну и кроме всего прочего, это может служить как такой символ популяризации науки. Для участия в мероприятии, кстати, необходимо зарегистрироваться. Заходите на наш сайт, в новостях есть объявления, зайдите в события, будет ссылка на конференцию. И для этого нужно выслать письмо нам по указанному имейлу и указать ваше имя, фамилия и что это регистрация на конференцию. Так что ничего не планируйте на 25 октября и приходите к нам. В этом году нам удалось все сделать так, чтобы вход на конференцию был бесплатным, но мы вкладываем собственные средства и были бы благодарны за вашу поддержку. Поддержку можно оказать, если перейдете по ссылкам на нашем сайте, на странице конференции, внизу страницы. Да, я хочу еще раз подчеркнуть, что когда мы выпускаем подкаст, самая главная точка распространения – это наш сайт. И не случайно, потому что мы указываем там все материалы, все статьи, которые мы упоминаем во время выпуска. Поэтому вот уже несколько раз и на YouTube, куда мы тоже выкладываем видео, и на Russian Podcasting – Пишут люди комментарии, а где же упомянутое видео, а где упомянутая статья. Вот это нужно приходить на наш сайт skepticsociety.ru. Ну что ж, я думаю, что мы можем начать. И поскольку у нас сегодня с вами очень большой и с моей точки зрения знаковый материал, который мы давно хотели рассмотреть, я хочу начать с небольшой такой довольно забавной новости, которая прошла по интернету. И эта новость связана с астрофизикой. Может быть вы читали, что черных дыр не существует. Ну, недавно что-то об этом говорили, но я так и не понял, пришли они к согласию или нет. Ну, исследование было сделано женщиной по имени Мерсини Хьюстон, она профессор физики колледжа наук и искусств Университета Северной Каролины, и она математически доказала, что черные дыры вообще не могли существовать. И вот на одном из сайтов новостных, есть новостные сайты, которые просто очень короткую заметку делают, а есть новостные сайты, где автор с удовольствием смакует вот эту ситуацию и говорит, «Ее исследования не только заставляет ученых переосмыслить ткань пространства-времени, но также и вновь задуматься над происхождением Вселенной». И дальше пытаются объяснить, что, видите, вот вся физика развалилась. И, конечно же, это большая проблема, потому что, во-первых, это одно единственное исследование, оно опубликовано сейчас на архиве archiv.org, нерецензируемый ресурс, хотя в рецензируемом журнале тоже публиковалась эта женщина. Что она вообще утверждает? Вот ее исследование, она очень сильно зависит от радиации Хокинга. В 1974 году он теоретизировал, что черные дыры все-таки должны излучать, а раньше считалось, что они ничего не отдают обратно. И это излучение называется излучением Хокинга, оно пока что теоретическое, его еще никто не померил, хотя в 2010 году был какой-то эксперимент, пока еще не подтвержденный, но тем не менее. Так вот, теория вот этой вот Мерсини-Хьюстон состоит в том, что вот когда взрывается звезда, которая, которая суждено превратиться в черную дыру, то она такое громадное количество вот этой радиации Хокинга выпускает, что фактически уже недостаточно тогда плотности, чтобы сформировать черную дыру. И поэтому на самом деле черная дыра и не формируется. То есть она фактически посмотрела на механизм формирования черной дыры и попыталась сказать, что этот механизм на самом деле не работает, что черная дыра не может сформироваться. Но на самом деле далеко не все, согласны с ее выводами, теоретический физик Вильям Анра из университета Бритиш-Колумбия считает, что в ее исследовании содержится критическая ошибка, а именно она не очень правильно понимает концепцию радиации Хокинга, и что время, которое требуется для того, чтобы излучить такое количество массы, как она утверждает, потребуется времени на 53 порядка больше, чем возраст нашей Вселенной. И поэтому он считает, что ну, то, что она говорит, это ерунда. Ну и здесь, конечно, важно понимать, я думаю, это хороший очередной урок, что в СМИ очень быстро все это переиначивают, очень много новостей, которые как раз трубят о том, что все, физика закончилась, и кроме всего прочего, что мнение одного ученого не обязательно является сильно значимым до тех пор, пока его не поддержат коллеги. Это, кстати, очень хороший пример того, что мы обсуждали в прошлых подкастах и еще на наших встречах, что даже очень маргинальная теория может быть опубликована в рецензируемом журнале и обсуждаться всерьез, как бы на... наравне с другими теориями, если только вы соблюли какие-то формальные нормы, да, при выполнении своих расчетов. Это вот такие примеры, они полностью опровергают очень распространенный среди псевдоученых аргумент о, о том, что мы вот штопаем огромные сайты, не публикуемся, потому что нас не пускают. На самом деле пускают всех, кто соблюдает некие формальные нормы. Еще одна причина, по которой можно засомневаться, даже не будучи ученым, а просто имея представление о современных проблемах физики, состоит в том, что, значит, эта женщина утверждает, физики пытались объединить эти две теории, теорию гравитации Эйнштейна и квантовую механику на протяжении десятилетий. И этот сценарий, который она утверждает, не формирование черных дыр, приводит теорию в гармонию. Это очень важно. Но и здесь, конечно, Ребят, ну это, это было бы событием века, и то, что никто об этом особо не говорит, то есть о чем там речь? В современной физике трудность заключается в том, что вот две физические теории, которые она пытается связать воедино, даже утверждать, что связала, это квантовая механика и общая теория относительности. И они опираются на разные наборы принципов, и поэтому вот теории квантовой гравитации, этой теории еще нет, это одна из просто величайших задач, и люди даже спорят по поводу того, достижима ли это вообще задача, теория всего. Она вот так вот будничным тоном утверждает, что она это сделала вот этим простым математическим доказательством. Я на самом деле подобное заявление слышал в свое время довольно часто, поэтому не удивлен. Но, как правило, за этими громкими заявлениями больше ничего не стоит. Вот как ни странно, именно фразу о том, что математически там доказать и обосновать кому-то удалось например существование Бога там или несуществование Бога или еще какие-то вот существование потусторонней жизни да вот это все они каким-то образом говорят я могу тебе это доказать математически ну причем зная что я например математику знаю ну, на уровне средней школы, да, я ее не изучал специально. Ну, а на вопрос окей, а ты там не пробовал или там не пробовала обратиться к, ну, к специалистам, к ученым, да, которые этим занимаются, им бы интересно было это послушать. Аргументы как раз вот такие же обозначены, да, что наука закостенела, что там сидят бородатые идиоты, которые ничего не воспринимают и типа... Нет, я я вот не понимаю, говорить. почему именно бородатый, да, вот это вот как бы непонятно. Ну, стереотип. Насколько. Ну, типа, что они уже старые, да. их ум закостенел, и они закрыты для нового. И бороды проект. закостенели, бритву уже не берет. Ну, в общем, тот же самый физик, которого я уже цитировал, Вилья Манра, говорит о том, что попыток показать, что черных дыр не существует, у этих попыток очень длинная история, и, собственно говоря, это лишь последний пример. И действительно, если вот посмотреть новости, то очень часто либо черных дыр нет, либо большой взрыв не правильная теория, и вот существует большое количество таких вот неожиданно революционных заявлений, которые затем оказываются либо просто ошибкой, либо просто очень маргинальной теорией, которой нет никаких доказательств, сомнительными предпосылками и выводами. Кстати, мне еще не понравился тот факт, что это исключительно некий теоретический расчет, и здесь ну в, во всем этом эксперименте нет практической части, и не совсем понятно, как они так на основе просто вычислений какие-то такие серьезные выводы делать это тоже такой звоночек не очень ну с другой стороны вот как я уже упомянул сама радиация Хокинга например не была а, еще подтверждена чёрная дыра строго да. говоря тоже еще в каком-то смысле может читаться теоретической концепцией хотя естественно она уже подтверждается громадным количеством косвенных наблюдений все равно мыслима ситуация при которой там выяснится, что черных дыр не существует, но а это какие-то другие объекты. Как, а, какие-то объекты, какие объекты есть. Вопрос в том, действительно ли все вот именно так, как описывается. Поэтому я думаю, что здесь эти статьи все-таки рассматриваются более или менее всерьез, хотя вот у этого физика и еще я читал цитаты пары других, но сейчас их не привел когда тоже вот такие вот довольно категоричные утверждения, но тем не менее, они как-то комментируются, и речь не идет о том, что человек там занимается каким-то там что называется мракобесием, просто маргинальная теория, вероятно, где-то произведена ошибка, или вот как здесь говорится, делаются сомнительные предпосылки, или там интерпретация явления, но так-то их, по крайней мере, все-таки рассматривают, именно потому что на этом поле действительно математические расчеты имеют, а теория струн имеет смысл, потому что это, это математические расчеты, но они же тоже не на пустом месте, но если с черными дырами все просто и понятно, то когда дело касается айфонов, тут все гораздо сложнее. Леон. Наверное, сейчас многие слушатели скажут, вот я хотел реально интеллектуальный подкаст послушать сейчас вот без всякой вот мишуры, но нет, они должны обсуждать новый iPhone, вот без этого просто никак, да, без этого никак. Все началось с видеоблогера, который у себя на канале на YouTube занимается распаковками электроники. И вот недавно он запустил видео, где он голыми руками прямо в кадре сгибает iPhone 6 Plus. Это, конечно, видео произвело фурор. Там 15 или не помню уже десятки миллионов Леон просмотров, 53 там. миллиона просмотров на сегодняшний день. А причем причем несколько миллионов прибавил. Буквально я посмотрел у себя дома, потом мы посмотрели перед подкастом, и там на несколько миллионов прибавилось за это, за это время. Просто очень популярное видео, и оно вызвало массу споров. Там куча комментариев под ними. Под ним кто-то говорит, что фейк, кто-то наоборот говорит, что вот, iPhone там опустился. Ну, то есть, на самом деле, когда я предложил поговорить об этой теме на подкасте, то изначально Леон говорит, да, это же вроде никакая не скептическая тема, к чему это тут. Но когда он посмотрел на это видео, то сказал, не верю. Я говорю, ну, видишь, очень скептическая тема. Да-да-да, <смех> и мы вот уже записываем подкаст, и так мы и не пришли к консенсусу, мы не смогли, в общем-то, наше расследование не дало однозначного ответа, мы остались при разных мнениях вот здесь. Ну давай поговорим, какие у нас есть «за» и «против». Вот я начну с «за». Когда я посмотрел на видео этого товарища, он известный блогер, как ли он сказал, и у него есть много видео, кроме этого видео он записал также еще одно видео, где он просто на улице с другими людьми при свидетелях гнет этот iPhone, Никакого монтажа, все очень четко. Ну, у меня нет вроде как причин думать, что человек специально там создал копию айфона, там ее как-то погнул, еще что-то. И затем он делает видео гораздо более показательная, где он на этот раз пробует просто iPhone 6, не 6+, плюс, а просто 6, он меньше, и у него не получается его согнуть настолько сильно, там небольшой, небольшой сгиб есть, но немного. И пробует еще несколько телефонов, одни гнутся там лучше, другие хуже, некоторые вообще не гнутся, и он там восхищается одним из телефонов, который вообще не гнется. И как бы вот этот вот разброс по показателям, ну, выглядит реалистично, решить, что iPhone действительно более гнущийся телефон, чем остальные, что именно эта модель так гнется, ну, в принципе, реалистично, почему бы и нет. Ну, еще одно теоретическое измышление, которое как-то э, может, э, тоже можно считать аргументом за, это то, что э, просто телефон реально большой, он удобнее лежит в руке, и вот когда большими пальцами ты давишь в заднюю стенку и пытаешься согнуть, просто рычаг у большого телефона больше. Таким образом, можно... Теоретически предположить, что это не доказывает, гнется он или нет, но это демонстрирует, что большой телефон, вероятность того, что он согнется, немного выше все-таки. Но это не является таким прям четким доказательством. А что касается аргументов против, то официально Apple выступила с этим заявлением, они не могли не выступить, потому что их акции серьезно упали только из-за этого видео. Те знаете, этот блогер не купил себе пару акций Apple на волне, а потом выпустит через неделю опровержение и продаст. Будет неплохой профит. Вот, официальная позиция Apple, она такова, что, во-первых, к ним в сервисный центр за все это время, а продажи идут уже не первый день, и у них там миллионы экземпляров уже проданы, того же 6+, к ним в сервисный центр обратилось меньше 10 человек реально с гнутыми телефонами. И неизвестно еще при каких обстоятельствах они погнулись. То есть эта проблема точно не имеет массового характера. Точно. И второй их аргумент был то, что это видео фейк. И действительно, мы сейчас смотрели это видео, и если поставить паузу на минуте 38 секунд, показано, что iPhone показывает 2 часа 26 минут часы самого айфона. И на этом же видео, но уже на второй минуте 18 секунде, iPhone показывает час 58. Фишка в том, что вот это вот время, 2.26, он показывает сразу после того, как его погнули. То есть это, по сути, время не погнувшегося телефона. А час пятьдесят восемь, что меньше, это меньше, это раньше, это время уже погнутого телефона. То есть либо это разные телефоны, либо изгиб привел к путешествию во времени там, и изменению временного континуума. Ну да, я согласен, это очень странно. Если бы, если бы телефон реально повредился, то он бы там типа перестал показывать время, но он бы не отмотал на 10 минут назад. Я думаю, что это реально косяк. То есть это. Но интересно, с другой стороны, а что это означает? То есть, вот непонятно, что за этим стоит. Вот он показывает в одном кадре, уже дальше по видео, телефон, который погнут, и на нем есть время. Там час 53, три, да? А потом он гнет телефон и время позже. И о чем это говорит? Что... Не, время раньше ну становится. Да, в смысле, время становится раньше. Но то есть, а что и какой из этого вывод мы делаем? То есть... Это не тот же телефон. Почему? Какие причины нам считать, что... Просто очень маленькая вероятность, что время пошло назад. Нет, и очень большая вероятность, что у него было два телефона. Один нормальный, потом один гнутый, и это какой-то фокус просто с двумя телефонами, на которых разное время показано. Один телефон мог погнуться при очень странных обстоятельствах, где на него там тонна кирпичей свалилась. И они его использовали как... Типа, посмотрите, мы и вручную его согнули. А какие еще аргументы против? Ну, еще серьезный такой аргумент, что то, что он гнул руками, даже он сам не знает, с каким, ус... какое усилие он прилагал. Ха... У него есть там видео, где много телефонов, даже там нет никакой гарантии, что он каким-то образом не подыграл одному из телефонов. Никто не знает, никто это не измерял, и он сам, человек не может сам ощущать настолько четко, какое усилие он прилагает. И для, специально для этого был проведен тест независимый, где без участия человека машина гнет телефоны в контролируемых условиях, и там динамометр четко показывает, какое усилие было приложено в момент, когда телефон погнулся. И там спогнули несколько телефонов. iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5 и несколько моделей близких еще. Да, там LG, Samsung. Да, LG, Samsung, которые примерно тех же массово-габаритных показателей, так сказать. Тесты показали, что 6 и 6 Plus там вроде набрали... Кстати, 6 Plus вот в этом тесте набрал выше, как сказать, показатели его были выше прочностные, чем у... 6. А у блогера наоборот было. А у блогера наоборот было. Но это и понятно, ведь блогер как сказать, просто, как я, я еще раз повторю, что легче держать в руках, больше рычаг для нажима пальцами. Вот это одно из, это теоретическая версия. Как бы. В общем, шестой iPhone показал что-то около 80 или 90 фунтов, а другие телефоны показали больше. Например, Galaxy S3 показал 150 что ли фунтов, это прям шикарный результат. Но эти цифры не так уж сильно отличаются. Ни одна из, ни один из телефонов не показал результат, который позволил бы нам сомневаться в его прочности. То есть все это очень серьезные цифры, и очень большие усилия, как бы. Это дает нам неплохие основания считать, что этот телефон не погнется у вас в заднем кармане и этот телефон вы не сможете прям взять и согнуть. Там даже в конце там они сделали популярное видео, где это описывается, и в конце он даже пытается сломать несколько карандашей. Они там что-то 5 или 6 карандашей поставили в эту машину, показало это около 80 или 100 фунтов, ну, примерно как телефон, да, получается. И потом чувак пытался их сломать и не смог, потому что, ну, реально очень очень сложно погнуть, очень сложно приложить это усилие руками. Но есть аргумент за основу, уже на основе этих опытов, и состоит он в том, что когда вы видите видео, на котором этот блогер несколько раз гнет телефон, iPhone, то он гнет его не по центру, как проводился тест при помощи аппарата, а он гнет его немножко ближе к кнопкам. И вполне себе может быть вероятность, что действительно конструкция телефона там слабее. То есть он не гнет по центру его, и он даже об этом специально говорит, что вот смотрите, Кнуть получается только ближе к кнопкам громкости и выключения телефона Так что... Ну, можно предположить Что там, например, заканчивается Батарея или какой-нибудь Как сказать, очень прочный элемент Конструкции, там заканчивается В области кнопок, да? И там какой-нибудь, может быть, шов Ну, это нужно разбираться уже в устройстве Телефона. В любом случае мы Кстати, нужно еще сказать про Наших коллег заокеанских Скептиков, которые провели аналогичное расследование и пришли к выводу что он должен гнуться как бы и что этот телефон гнется в заднем кармане и они сказали что он, он может быть действительно лучше гнется чем многие другие модели телефонов типа там того же самсунга но конечно не в смысле что он прям ты положил он сразу согнулся но что да в течение но он там... использовал слово бенди, то есть что да. Он, гнущиеся, типа, гнущиеся, гнущиеся. да. И Кирилл тоже считает, что телефон все-таки немножко bendy, но Ну, скажем так, я, я считаю, что э, что недостаточно доказательств считать, что это фальсификация, а то, что показывается на видео, не является чем-то сверхъестественным. Ну, гнется телефон. Если бы он показал, что только iPhone гнется, все остальные не гнутся, это было бы действительно странновато. Хотя и то... А тут он показывает, что разные телефоны гнутся по-разному, у него там по HTC тоже гнулся, даже экран вылазил у него. Ну и ладно, ну, гнулся. Ну, например, мой телефон не погнулся, а я свой гнул пока. А мой немножко погнулся. И он считается, после этого, значит, все стали тестировать телефоны на прочность. скептики решили Да, на своих телефонах. Да, да, но мы сделали на своих. А вот в США зарегистрированы были случаи, где люди врывались в App и гнули телефоны на витринах и вроде даже нанесли какой-то ущерб, значит, что-то где-то смогли погнуть. Да, если кто-то не удовлетворен нашим расследованием, пожалуйста, пришлите нам iPhone 6 Plus и мы его погнем, и сделаем даже видеообзор. Да, да, с удовольствием. Присылайте iPhone, мы это сделаем. А лучше несколько. Да, чтобы один погнуть, а один я себе хочу. Нет, ну нужны контролируемые условия, нужна быть контрольная группа, плацебо группа. А да, да, да, потом я контрольную группу заберу домой. Ну что ж, я предлагаю перейти к другой теме. Эта тема тоже вызвала большой фурор, но на этот раз не настолько веселая. И речь, конечно же, идет о очень много раз упоминавшемся вирусе Эбола. На этот раз мы хотим поговорить о следующем. На позапрошлой неделе прошла новость о том, что первый случай заболевания прошел в США. На прошлой неделе первый случай заболевания уже в Европе, в Испании. И развернулась в том же интернете баталия по поводу того, стоит усыплять собаку женщины, которая заболела или нет. Насколько знаю, ее все-таки усыпили. Но давайте поговорим с вами вот о чем. Когда мы говорили на предыдущих выпусках, что по идее цивилизованным странам, ни США, ни Европе вообще, эпидемия какая-то серьезная эбола не грозит, вероятно, вы задавались вопросом, но почему? И для того, чтобы более подробно рассмотреть эту тему, мы решили посвятить сегодняшний рассказ особому числу, которое используется в эпидемиологии. И называется это число базовым числом репродуктивности, обозначается как R0, часто произносит R0. И вот именно это число и демонстрирует, что, по идее, вирус Эбола не является настолько серьезной проблемой в цивилизованных странах. Значит, что такое R0? R0 это среднее количество человек, которое один инфицированный может заразить. По сути, очень часто дают даже не среднее, а максимальное число. Это связано с тем, как это число там математически вычисляется. Так что можно сказать, что это даже максимальное число людей, которые инфицированный может заразить. А для каждой болезни его получают, исходя из немного разных математических моделей, потому что ситуация зависит от очень большого количества обстоятельств. Например, у разных инфекций отличается период, во время которого больной заразен, способы передачи вируса или бактерии, и, конечно, количество контактов между людьми в популяции, это тоже все учитывается. Если мы там говорим про какие-то заболевания, где есть промежуточные носители, например, малярия, то это уже очень сложные математические модели. Математические модели для малярии, например, строятся до сих пор. Выходят работы, одна из последних работ 2005 года, где проводится серьезная математическая модель распространения этой инфекции. А самую первую модель, кстати, построил Рональд Рос, который открыл наличие паразита, который это заболевание вызывает. И он был одним из самых первых получателей Нобелевской премии в 1902 году. Как раз за демонстрацию того, как возбудитель попадает в организм. Так вот, возвращаемся к r когда R0 меньше единицы, то инфекция в долгосрочной перспективе имеет тенденцию вымирать. Ну, ясно. То есть, скорее всего, как правило, один, каждый человек заражает один или меньше, и уже никакого распространения нет. А вот если R0 больше единицы, то инфекция может распространиться среди населения. И чем больше этот R0, тем сложнее сдержать инфекцию. Вот давайте в этом ключе посмотрим на лихорадку Эбола и сравним ее с другими известными заболеваниями. Например, кори. Как вы думаете? насколько это легко распространяемое заболевание. Распространяется она воздушно-капельным путем, и R0 у нее от 12 до 18. То есть по факту вы часто услышите именно 18, максимальное значение. Паратит, то же самое, очень инфекционное заболевание, R0 от 4 до 7, иногда даже цифра 10. То есть ясно, что это очень серьезное заболевание, которое могут вызвать страшные эпидемии, и ситуация была изменена только благодаря вакцинации. Собственно говоря, наше с вами благополучие во многом зиждется на вакцине КПК Корпоратит Краснуха. Проводится ну, детям в 12 месяцев и в 6 лет. Так, а как э, быть, скажем, с какими-нибудь популярными в СМИ заболеваниями? Например, помните, атипичная пневмония была. Здесь пороговая цифра 5 дается. Ну, кстати, немало. 5 это... У ВИЧ 4, иногда тоже цифра 5 приводится. У гепатита С от 2 до 4. А теперь что с эболой? В лехорадке бола, несмотря на репутацию этого заболевания в качестве страшного, R0 всего лишь от полутора до двух. То есть R0 на самом деле не очень высокий. И именно это и объясняет то, что специалисты в целом не очень озабочены. А R0 этот, он считается в целом по миру, или он относится, например, что в данном климате, в данной стране R0 будет такое-то число, а там, например, в холодном климате, в какой-нибудь Канаде, где холодно и благополучно, там другое число. Разве не... это... Или это какой-то общемировой индекс, который чисто вот к болезни относится? Ну, R0 рассчитывается в расчете, во-первых, на то, что популяция не имеет никакого иммунитета к болезни. Это одна из предпосылок. И второе, предполагается какое-то количество контактов между населением. То есть эти вещи закладываются, поэтому естественно, что все эти модели, они имеют ограничения. И нужно смотреть ситуационно. Например, в Африке там есть определенные причины, которые делают это заболевание более серьезным. Собственно говоря, давайте поговорим о том, какие у нас есть факты по поводу заболевания и почему в целом при прочих равных условиях вот этот вот показатель R0, вот это число, очень низкое. Вот смотрите. Во-первых, лихорадка эбола не распространяется воздушно-капельным путем. Это уже очень важный фактор. То есть, инфицированный этой болезнью, чихнув, вас заразить, скорее всего, не может. Очень маленькая вероятность есть, но все, что мы знаем про этот вирус, говорит о том, что нет. То есть, инфицированный человек... Чихнув, вас не сможет заразить. Заражение происходит только через кровь и рвоту. И вот в тот момент, когда человек вас может заразить, он уже не в той кондиции, чтобы, например, ехать в автобусе или в метро. В таких случаях человеку уже настолько плохо, что он никуда не может ехать. Во-вторых, распространение многих инфекций, оно особенно эффективно именно благодаря тому, что они становятся заразными до того, как появляются первые симптомы. А с это не так. После заражения у человека в крови вируса настолько мало, что даже современный анализ крови на этом этапе не может его выявить. И только когда появляются первые симптомы, высокая температура, только тогда концентрация возбудителя в крови достаточно, чтобы его найти. И только тогда именно через вот эти жидкости, такие как кровь и рвоту, можно заразить ну, с высокой вероятностью. А когда становятся заразными другие жидкости, такие как пот, моча, то речь идет уже фактически об умирающем или даже мертвом человеке. Иными словами, концентрация вируса растет таким образом, что вероятность того, что человек сможет просто идти по улице и заражать людей, она очень-очень низка. Ну и в-третьих, вирус Эбола вообще не живет на открытом воздухе. Он эволюционировал, чтобы жить только в крови или во внутриклеточной жидкости. И есть, конечно, такие продвинутые организмы, типа, знаете, бактерия сибирской язвы, у нее формируется прочная оболочка, и она может жить на открытом воздухе месяцами. Но Эбола не относится к таким вирусам. Естественно, что когда вот ты задавал вопрос по поводу ситуаций разных, по поводу, учитываются ли популяции, ясно, что когда мы говорим про Африку, много раз упоминалось в новостях, что у них есть ритуалы, которые предполагают прикосновение к телу умершего. И эта информация показывает, что, конечно, к тому времени, когда человек умирает, у него концентрация в организме настолько высокая этого вируса, что он уже попадает даже в пот. Соответственно, на коже он уже будет, и уже вероятность заразиться от... Трупа очень высокая, и именно так и происходит заражение, например, врачей, которые ухаживают за больными. То есть получается при соблюдении даже элементарных норм гигиены вероятность заразиться существенно снижается. Совершенно верно, конечно. То есть Поэтому и есть предположение, что в цивилизованных странах это очень маловероятно, потому что ну, у нас вряд ли будут на улицах лежать умирающие больные, как это происходит в Африке, как мы видим это на видеороликах, по крайней мере, даже если видеоролики не объективно отражают ситуацию. Тем не менее, все-таки мы видим хотя бы несколько людей, которые так делают. Кроме того, в Африке было несколько случаев, когда освобождали больных из больниц, считая, что это все заговор Запада. Ну, то есть, это довольно жесткая ситуация, и есть надежда, что ни в Европе, ни в США такой ситуации не будет, и, соответственно, вирус все-таки довольно быстро угаснет, потому что при всех равных его R0 все-таки довольно низкая. Поэтому я думаю, что если не произойдет чего-то страшного, типа, я не знаю, например, того, что вирус мутирует и станет распространяться воздушно-капельным путем, это вот единственная опасность, то я думаю, что за пределами Африки, или, по крайней мере, в Европе и США, Эпидемия серьезная, маловероятна. А известно, влияет ли температура окружающей среды на выживание этого вируса? Мне такая информация неизвестна. В общем, это такой специфический вирус, который использует вот эти вот, во-первых, странные ритуалы, да, использует антисанитарию, также сопротивление лечению местного населения и еще местные животные могут некоторые переносить этот вирус которых в европе и америке нет просто Да резервуаром его предполагается летучая мышь которая водится в африке и у нее антитела то есть она не погибает она переносит вирус нормально вроде бы не видно чтобы она болела соответственно они вот в ней живут в основном ну что переходим к основной теме нашего подкаста сегодня и это телекинесз. Мы очень давно хотели поговорить про телекинез, и интересно это явление тем, что в отличие от многих других заявок на сверхъестественное, это действительно по большей части проверяемое явление. Речь идет о том, что мы производим какое-то действие физическое, а не просто какой-то разговор о биополях, и поэтому здесь есть о чем поговорить. Собственно, что такое телекинез? Телекинез. Это термин, которым в парапсихологии принято обозначать способность человека усилием мысли, усилием воли передвигать предметы. Ну, это если условно. Впервые этот термин был использован в 1890 году нашим соотечественником, писателем-публицистом, а также оккультистом и мистиком Александром Николаевичем Оксаковым. Он, как многие в те годы, был увлечен спиритизмом, месмеризмом, и многими такими вещами, это XIX век, время, когда наука только развивается, и старые суеверия, там вера в колдовство, проклятие домовых и чертей, они вдруг претерпели некоторые мутации и стали уже облачаться в какие-то наукообразные одежды. И если прежде люди ну, просто могли верить в существование, ведьм там в действительность заклинаний, но не особо задумывались, как именно это работает, то в это время люди уже стали пытаться как-то это объяснить и как-то систематизировать эти представления. И вот телекинез стал одним из самых популярных феноменов. Часто о нем упоминали там, ну, на сеансах разговор с духами, столоверчения, так называемые и прочее. А позже уже стали появляться люди, которые заявляли, что они могут передвигать предметы. Также существует термин психокинез. Его ввел в обиход писатель Генри Холд в книге on the cosmic revelations, а популяризировал американский парапсихолог Джозеф Райн. Изначально термины психокинез и телекинез они считались такими синонимами, но дальше с развитием парапсихологии психокинез стал Общим термином, то есть он включает в себя не только телекинез, а также пирокинез, криокинез и что угодно другое, на что хватит вашей фантазии. То есть любое воздействие на реальность с помощью силы мысли. Я придумал новый термин, это кинезокинез. Означает воздействие с помощью силы мысли на чужие способности воздействовать на реальность с помощью силы мысли. Да, как мы уже сказали, в отличие от фэншуи или гомеопатии, телекинез все таки относится к той сфере паранормального, которую можно условно назвать видимой. Первым экспериментом был эксперимент с костями. То есть выбрасывались игральные кости, и человек с помощью воздействия на них силой мысли должен был заставить их выпасть так, как ему нужно. Результаты показали, что вероятность воздействия силы мысли примерно 1 к 10 в 115 степени. То есть результат, который сравним со случайностью. С исчезающей случайностью. <с ну и, собственно, на протяжении 20 века проводилось много экспериментов, и они, как правило, всегда подвергались критике. То есть, если вдруг получались результаты чуть выше, чем вероятность случайного совпадения, то потом выяснялось, что эксперименты были не совсем чисто поставлены, что велась не совсем правильная статистика. То есть, например, исследователь осознанно или полуосознанно акцентировал внимание на Удачах и игнорировал ну, отрицательные э, результаты. А в 60-х годах американский физик Гельмульд Шмидт разработал новый метод тестирования. Он создал аппарат, э, в основу которого был заложен механизм случайного распада радиоактивных частиц. Некий прообраз генератора случайных чисел, по сути. Ну, условно телекинез разделяют на макротелекинез и микротелекинез. То есть макротелекинез – это воздействие на... Предметы из макромеры, ну, то есть сдвинуть сигарету, сдвинуть кубики, заставить их выпасть так, как вам нужно. А микротелекинез – это способность воздействовать на атомы, на движение мельчайших частиц. И, собственно, при использовании генератора случайных чисел в данном эксперименте, испытуемый должен был заставить его выдавать определенные числа, которые ему нужны. Опять же, результаты были не особо впечатляющими, и также критики говорили о том, что эти генераторы не совсем правильно были настроены, то есть числа выдавались не совсем все-таки случайность, то есть там все равно некоторые закономерности были. Но я думаю, что можно перейти от первых экспериментов к экспериментам современным. И интернет он заполнен просто доказательствами реальности телекинеза. Давайте поговорим о том, какие обычно используются. Методы. У всех экспериментов по телекинезу, когда вы будете их видеть, есть одна общая черта. Речь идет о движении, как правило, очень-очень легких предметов, либо предметов, которые находятся в очень неустойчивом положении. То есть ни на одном видео мы пока не смогли лицезреть, как кто-то вытаскивает истребитель из болота. Например, что можно обычно увидеть? Человек кладет, например, купюру. Ребром на стол. Он ее складывает так, чтобы она не падала, но при этом она еле-еле стоит, и легкое дуновение ветра ее может легко перевернуть. Человек долго-долго сидит, и вдруг купюра падает. И он делает вывод. Это был телекинез. Либо мы видим, как кто-нибудь тазик наливает воду, и на поверхность воды складет либо пробку, либо какие-нибудь маленькие шарики, которые не тонут и как они начинают двигаться по водной поверхности. И здесь задача у такого экстрасенса пододвинуть вот этот предмет в определенное место тазика. Есть еще один тип эксперимента, это так называемое пси-колесо. Делается следующим образом. Ставится, как правило, что-нибудь типа резинки, в нее втыкается иголка, а на иголку кладется бумажка. Эта бумажка квадратная, она складывается пополам, затем еще раз пополам, и вот по центру кладется на иголку. И затем человек подносит руки к этой конструкции, и она начинает вращаться. И человек утверждает, что это делается посредством силы мысли. Может быть, конечно, все эти вещи действительно являются результатом воздействия сверхъестественных сил. Но тем не менее, можно предложить гораздо более простые объяснения. Какие? Ну, давайте начнем с чего-нибудь, что является ну, наиболее простым. Когда дело касается купюры, когда дело касается того, что человек в тазик кладет какой-то предмет, и он там плавает, то здесь ясно, что речь идет прежде всего о очень вольной интерпретации эксперимента. То есть у нас есть предметы в очень неравновесном положении, которые двигаются и сами по себе. И нам, как правило, не доказывают, что исключено какое-то другое влияние. И хотя есть эксперименты, где эти предметы помещаются под различные стеклянные колпаки – то есть, если речь идет о колпаке, в котором нет отверстий, то там другая история. А когда речь идет о коробке стеклянной, очень часто у нее бывают отверстия даже в ребрах, между ребрами. И, например, такие деятели на Западе, как Джеймс Хайдрик, которых разоблачили и которые показывали, как они это делают, через эти ребра можно дуть, и внутри какие-нибудь предметы будут реально двигаться. Поэтому, когда дело касается тазика с водой или неравновесно стоящих бумажек, Проще говоря, эти эксперименты неубедительны. Очень много естественных условий, которые на которые совершенно не наложен никакой контроль. Если вы посмотрите демонстрации телекинеза на Ютубе, то можете заметить, что, как правило, видно всегда только с одной стороны происходящее. То есть, там за кадром может быть хоть вентилятор, хоть еще что-то. Непонятно, как именно это происходит, и... — Паранормальное объяснение будет далеко не единственным разумным. — Да, собственно говоря, если не подозревать этих людей в мошенничестве, ну, стоит в комнате у вас какая-то бумажка на столе. Откуда вы знаете, что она стоит действительно непоколебимо? Может быть, она сама под своим весом просто постепенно складывается, складывается, складывается. Знаете, как вот эти вот бумажки ты поставила и она на самом деле продолжает незаметно двигаться. И она потом падает. Вот и все. А вы считаете, что вы сделали телекинез? Да, есть еще понятие устойчивого и неустойчивого равновесия. В устойчивом равновесии нужно больше, во-первых, нужно существенное усилие приложить. Во-вторых, после того, как это усилие снято, там объект возвращается в свое прежнее состояние равновесия. А при неустойчивом равновесии усилия нужно меньше, и даже если это усилие очень краткосрочное, объект как бы по инерции продолжает выходить из этого состояния, потому что он находится в, как бы в неравновесном таком состоянии. Сколько бы экспериментов мы ни посмотрели по телекинезу, всегда находится в неравновесном состоянии объект, который двигает. Всегда он находится на грани чего-то, что вот какое-то микронное усилие, там миллисекундное, и объект сам покатится, бумажка сама там начнет крутиться, вертеться, потому что она неустойчивая просто. Не совсем понятно, почему. Ведь если ты можешь двигать предметы, да, ну сдвинь ты что-нибудь тяжелое, сдвинь ты в каких-то поставь себя в реально сложные условия, там положи, там, не знаю, что-то в стакан. Предмет какой-нибудь, который не сигарета, а реально какой который вес имеет. И вытащи из стакана какой-нибудь тяжелый предмет. Это Согни будет телефон в конце концов. Согни iPhone 6 Plus, в конце концов, да. Но здесь обычно дается объяснение, что, мол, именно от веры человека в результат он и зависит, этот результат. И поэтому легче поверить, что ты подвинешь бумажку, нежели что ты подвинешь, например, и сможешь согнуть iPhone или там сможешь подвинуть действительно тяжелый предмет. И, мол, поэтому это делается. Но, конечно, я думаю, здесь есть немалая доля и самообмана. Если вам говорят, что успех ваших действий зависит, в первую очередь, от вашей веры, то здесь уже что-то не так. Ну, например, когда ребенок учится ходить, он еще не в том состоянии, чтобы верить, может он это делать или нет. Мне вспомнилось наша попытка общаться с человеком, который разгоняет тучи. И вот в этом эксперименте с тазиком и в разгоне облаков есть общий серьезный недостаток. То, что человек заранее нам не сообщает, что он будет делать. А ведь по-хорошему нужно было бы составить протокол, где человек сначала описывает, что произойдет. Как бы, вот сейчас я там, не знаю, нахмурю брови, и шарик пока не просто сдвинется, а там будет вращаться примерно с такой скоростью вправо. Вот. И после этого, когда это запротоколировано, то, что он делает такой прогноз, потом он садится и проводит эксперимент. И если шарик вращается влево, а, это, а я так понял, что это рандом, да, очень часто, просто человек сидит, сидит, и потом что-то там происходит, и это списывают на телекинез. Теперь это в таком контролируемом случае. Это просто не будет считаться. Если ты свой интеллект там, направляешь на одно движение, а происходит другое движение, то это не может считаться просто. То, что нет протокола, это общая проблема очень многих экспериментов по парапсихологии, но также можно сформулировать проблему следующим образом, что очень часто берутся какие-то процессы, которые и так естественным образом движутся, и затем идет попытка изменить движение. Это значит, что эксперимент изначально уже загрязнен данными. И это очень большая проблема. То есть давайте брать вначале системы, которые не движутся, и если вы реально можете на них воздействовать, то попробуйте их подвинуть. Но вот берется то, что уже движется само, и давайте сейчас мы будем какие-то мельчайшие изменения отслеживать. Ну и, собственно говоря, действительно, очень часто эти эксперименты, они просто в голове у человека, который их проводит. И когда ты смотришь видео, нередко возникает вопрос, и что? Вот перед нами сидит человек, который смотрит на... Тазик, в котором плавает туда-сюда предмет, он у меня дома точно так же будет плавать, и что, где здесь телекинез. Второй очень известный эксперимент – это пси-колесо. Значит, как это делается? Конечно же, опять-таки повторим, что может быть кто-то это делает при помощи сверхъестественных способностей, но можно сделать просто, используя законы физики. Собственно говоря, объясняется этот трюк при помощи обычной конвекции. Это теплопередача посредством потоков. И в данном случае речь идет о потоках воздуха. То есть, когда вы строите вот это колесо, и у вас конструкция это стоит, просто за счет того, что ваши руки гораздо более теплые, чем окружающий воздух, можно для убедительности эти руки даже нагреть в тазике с теплой водой. Вот как раз в том, в котором вы закончили делать предыдущий эксперимент. Когда вы подносите руки к вот этой вот вертушке, то тогда просто за счет того, что начинает происходить теплопередача посредством воздуха, она начинает вращаться. Этот эксперимент каждый из вас может провести у себя дома и убедиться, что для этого не требуется никаких пси-способностей. По крайней мере, никаких, о которых вы знаете. Естественно, что раз у нас речь идет о воздухе, то если мы будем работать в вакууме, этот эффект уже не сработает. В этом смысле гораздо круче выглядит двигатель стерлинга. Я думаю, если на YouTube набрать, там «Двигатель Стерлинга низких температур», по-моему, он называется, когда э, ставят этот э, моторчик на просто чашку с чаем, и он начинает там беситься, резко вращаться, там примерно тот же принцип, только более сложная термодинамическая система. Ну, как правило, мы наблюдаем, что все вот экстрасенсы или там, телекинетики используют руки, когда проводят свои эксперименты. Мы почти не видим человека, который без движения пытается что-то сдвинуть. Ну, не обязательно. Есть ряд экспериментов на том же Ютубе, где показывается, что вот эти вертушки находятся под стеклянными колпаками. Но здесь у нас есть большое количество просто непроверяемых свидетельств. Почему? Потому что есть знаменитый ролик, где человек показывает, вот табуретка, вот я на нее ставлю вот эту вертушку, вот я сверху ставлю стеклянный колпак, он настоящий, и затем у него вертушка начинает крутиться. Затем предлагается секрет, и там выясняется, что в ножке табуретки была просверлена дырочка, туда пущен провод. Этот провод уходит за кадр, и если посмотреть внимательно, как раз вот этот низ ножки и не виден. За кадром человек дует в эту трубочку, и она начинает вертеть вертушку. Вот как вы уберете вот такого рода, такого рода механизм? Никак уже. И поэтому, конечно же, очень большое количество видеосвидетельств просто являются неубедительными, и вы их можете подтвердить или опровергнуть, лишь повторив их у себя дома. И в конце концов, даже можно обойтись без конвекции. Можно просто дуть. Это очень классный способ, который очень трудно на самом деле определить. И который дает эффекты гораздо больше, чем людям может казаться. То есть, этот прием можно использовать на полную катушку. И, собственно говоря, уже упоминавшийся Джеймс Хайдрик, он это и делал. Он переворачивал страницы книги при помощи вот такого дуновения, при помощи просто вот дыхания. Ну а теперь мы переходим к обсуждению очень знаменитого персонажа. Это женщина, которая знаменита не только в России на постсоветском пространстве, но также за рубежом. И это, конечно же, Нинель Сергеевна Кулагина. На сегодняшний день это одна из самых убедительных для многих людей экстрасенсов. Масса людей всерьез верит, что она действительно была способна производить телекинез. Ее проверяли вроде как советские ученые. На Западе это убедительно, потому что советская страна такая закрытая, такая таинственная. И как же советские ученые были все очень серьезные и отправляли человека в космос. А у нас здесь, на постсоветском пространстве, люди, конечно же, тоже убеждены видео многочисленными, которые находятся на YouTube и считают, что ученые всерьез исследовали, и, соответственно, есть все основания предполагать, что телекинез является реальностью. Давайте посмотрим, какие у нас есть факты. Про саму Нинель Кулагину известно не очень много. Если мы почитаем биографию, которая доступна на разных источниках, то она довольно противоречива. Вокруг Кулагина очень много идеологии. В той же статье на Википедии вы можете зайти в обсуждение и почитать жаркие споры по поводу того, что кто-то считает, что статья написана слишком скептично, что не отображены ее достижения, кто-то там считает, что наоборот недостаточно скептично и так далее. В целом, говорят о том, что она была, вроде как, участвовала в войне, была контужена, кем-то это опровергается, кем-то нет. Говорится о том, что она была мошенницей, за что ее даже, вроде как, посадили на несколько лет, а потом она принялась за экстрасенсорные способности. Но все эти сведения очень трудно перепроверить. Я не нашел никакой информации, которая бы казалась достоверной. Поэтому, я думаю, можно перейти к ее экстрасенсорной части биографии. Значит, начались ее эксперименты где-то в 60-х годах. Ей заинтересовались ученые, которые стали пионерами в Советском Союзе парапсихологии. Они провели какие-то эксперименты. Начала она с того, что двигала небольшие предметы, двигала магнитную стрелку. Затем ее спектр способностей расширился. И в том числе очень тогда популярным был феномен так называемого кожно-оптического восприятия. Это когда человек читает что-то только пальцами рук, например кожей, он, у него глаза закрыты, но он может определять цвет, цвета, которые напечатаны на картинках, или там даже читать текст в книге, не видя его. Была очень известная такая Роза Кулешова, было очень хорошо продемонстрировано, что она очень, во многих случаях мошенничала, многие парапсихологи своего времени знали об этом, но тем не менее считали, что ее явление настоящее, и что женщина просто увлеклась. И что у нее для того, чтобы действительно демонстрировать это кожно-оптическое восприятие, требовалось большое напряжение, она стала выступать и вот увлеклась, увлеклась. То есть здесь я, конечно, вижу некоторую интеллектуальную нечестность и желание выдавать желаемое за действительное в любой ситуации, но тем не менее. Так вот, Кулагина, она в том числе, вдохновившись вот Розой Кулешовой, тоже... Стал этим заниматься. После экспериментов в 60-х годах, последовали эксперименты в 80-х годах. Мы поговорим поподробнее про эксперименты и что это были за эксперименты. Я сейчас коротко расскажу о тех советских ученых, которые активно поддерживали Кулагину. Один из них это Юрий Кобзарев, советский ученый в области радиотехники и радиофизики, один из основоположников радиолокации в СССР. То есть очень крупный ученый, который написал ей следующую бумагу. Подтверждаю, что Нинель Сергеевна Кулагина обладает необыкновенной способностью вызывать движение легких предметов без прикосновения к ним, исключительно путем напряжения своего организма. Опытами доказано, что это не может быть объяснено возникновением электрических и магнитных полей. И вот за счет вот этого отзыва она получила в том числе большое количество э, неких, так условно говоря, привилегий, то есть возможность быть немного более серьезно воспринимаемой в научных кругах. Другие ученые, которые активно поддерживают по сей день, это Юрий Гуляев и Эдуард Годик. Оба этих ученых проводили эксперименты над ней и написали на эту тему не одну книгу, что это связано с каким-то электромагнитным воздействием, несмотря на то, что то, что было сказано, что это не так. И я связывался на самом деле с Эдуардом Годиком, написал ему следующее, я хочу зачитать. «Вы участвовали в экспериментах с Кулагиной. На вашем сайте вы пишете об эксперименте по экстрасенсорике» я цитирую, а потому что за каждым из этих феноменов увидели научно-приземленную гипотезу и экспериментально убедились, что предложенный механизм может работать. После этого доказательства достоверности или аргумент, что это делается посредством ловкости рук, становятся неактуальными. И я дальше пишу. Это я цитировал ему из его сайта, с его сайта. Тем не менее, многие сомневаются, пишу я. Джеймс Рэнди один в один повторил телекинез с Кулагиной посредством нехитрого реквизита. Я даю ссылку. Вы говорите, для вас это не актуально, но для многих очень даже актуально. Согласитесь, если эффект можно повторить при помощи капроновой нити, то видео и фотографии становятся после этого неубедительными. Я вот сам использую невидимую нить, это очень эффективный и простой способ. И я попросил дальше, есть у меня какие-то материалы, более подробное видео. На что он мне написал очень короткий ответ. «Привет, Кирилл. Я физик. Паранормальное и фокусы меня никогда не интересовали. Успеть бы понять немножко реально существующее нормальное». Если интересно, что мы делали, почитайте мою книжку «Загадка экстрасенсов. Что увидели физики? Всего доброго. На дальнейшее мое письмо, где чуть-чуть подробнее рассказал про то же общество скептиков, он не ответил уже. Значит, что за эксперименты, собственно говоря, проводились? Мы дадим ссылки на плейлист на YouTube, у кого-то есть, кстати говоря, западных пользователей, где показаны все материалы, которые на сегодняшний день известны. Эксперименты сводились к следующему. Мы видим, что женщина, во-первых... Двигает действительно легкие предметы, иногда просто, которые стоят на столе, иногда, которые стоят под стеклянным колпаком. Также есть очень редкое видео, буквально секунд 20, наверное, как она читает, стоя спиной к стене, карточки, вроде как посредством мысленных усилий. И дальше есть еще несколько записей, которые более длинные, где она сидит в окружении большой группы ученых и... Что-то они меряют, она уже на этом этапе ничего не делает, они просто смотрят, что она меняет как-то свое состояние, что-то считывают с приборов. Также есть несколько видео, где она прикасается к людям и делает им ожоги вроде как, хотя ожогов не видно на записи, как правило, люди говорят, я чувствую, что жжет. И, наконец, есть видео, где она где накладет палец на нить, и нить через некоторое время разрывается. Вот примерно такой спектр способностей Кулагина демонстрировала. И поскольку это было во время, когда к этому отношение было очень строгое, так скажем, то все эти эксперименты проводились в основном подпольно, неофициально, никаких публикаций нет. Но Кирилл, ты все время говоришь, что настоящие ученые как бы оказали какую-то поддержку и то, что настоящие ученые занимались измерением вот этих вот всех ее возможностей. Но как это коррелирует с тем, что все эксперименты достаточно грязные? Ведь я правильно? Правильную информацию располагаю, что все эти, ни одного не было вот чистого изолированного эксперимента, где учтены все факторы с ней. И насколько я понимаю, нет вот такого полноценного видео, где вот все от начала до конца как вот они приходят, все проверяют, смотрят, то есть это какая-то получается нарезка куски видео, что-то такое, то есть нет вот четко поставленного от А до Я эксперимента, а вот только какие-то моменты. Ну, и да, и нет. Видео действительно доступных публике полных я не видел. И мы сейчас об этом поговорим поподробнее о специфических вещах, которые есть на видео. Были ли эксперименты, которые проведены четко? Мы с вами сегодня будем пользоваться следующим материалом. А я буду зачитывать из книги, которая была написана мужем Кулагиной, Виктором Кулагином. Он написал книгу «Феномен К. «Феномен Нинель Кулагиной». И там вот он рассказывает, там очень показательные моменты, мы обязательно их сегодня зачитаем. На Западе она тоже стала очень известной. Джеймс Рэнди, мы обязательно дадим ссылку, повторил ее опыт при помощи невидимой нити. Давайте поговорим, собственно говоря, про видео и что мы можем по поводу него сказать. Ясно, что теперь мы не можем вернуться назад во времени, и у нас вот есть материалы, ну те, что есть, их действительно очень мало. Как мне кажется, очень многие люди, которые утверждают, что действительно это очень четкое доказательство, они плохо понимают, что такое контролируемый эксперимент и зачем он нужен. А цель контролируемого эксперимента ведь состоит в том, чтобы исключить альтернативное объяснение. В данном случае этого очень часто нет. И прежде чем говорить про видео, я считаю, мы должны сделать очень серьезное замечание, что мы вовсе не утверждаем, как скептики, что у Кулагина не было сверхъестественных способностей. Мы считаем, что просто для них недостаточно доказательств. И в этом, я считаю, была большая ошибка многих критиков. Потому что эти критики стали слишком поспешно делать выводы о том, как Кулагина могла достигать своих результатов. Потому что многие критики... Кулагиной, они стали выдвигать свои собственные гипотезы, которые оказались, с моей точки зрения, не очень убедительными. Одним из самых ранних критиков был академик Иваницкий. И он заявил, что она двигала предметы, кидая волосы на стол, очень тонкие, с завязанными узелками. И сказал также, что это были не волосы потом, а что это были просто тонкие нити, и что на поясе ее халата мы нашли капроновые нити с закрученными на них узелками. Это крайне неубедительно, и любой человек, который увлекается фокусами, видит, что человек не очень разбирается в тематике. Но был среди критиков и фокусник, это Юрий Горный, который известен был в Советском Союзе за критику от подобных экстрасенсов. Он написал следующее на своем сайте. Например, просила спички накрыть стаканом, а они все равно двигались, изменяя направление, которое она задавала. В спички предварительно загонялись тонкие стальные иглы, на которые осуществлялось воздействие с помощью магнитов, расположенных у нее в обуви и в области живота. Вот такого рода аргументы обычно можно найти в сети по поводу Кулагиной. Также академик Александров, который является сейчас председателем комиссии по борьбе ЛЖНУК, также говорит о том, что у нее там закреплены магниты не то на груди, не то в обуви, не то на перстне. И вот люди, которые читают, их это не убеждает. Человек смотрит на эти видеозаписи и не понимает, как такое может быть. И дилетантами в подобных фокусах совершается грубейшая ошибка. Они предполагают, что ну, ниткой нужно закреплять предмет, который двигается. Вместе с тем так никто не делает. И на самом деле предмет прикрепляется к каким-то другим вещам. Например, у вас есть тонкая нить, причем эта нить не просто тонкая, она, как правило, невидимая даже самому фокуснику, настолько она тонкая. Вы берете капроновую нить, делите ее на маленькие-маленькие ниточки, которые вы сами не видите, ими нужно учиться управлять. Затем вы, например, не знаю, цепляете кусочки воска каждому из кончиков этой нити, воск вы цепляете к себе, например, не знаю, за ухо, один, а другой, например, под стол. И вот у вас эта нить, она от вашего уха идет к столу. И вот дальше вы, используя свои руки, этой нитью манипулируете. Вы, например, помещаете эту нить между пальцев, двигаете рукой и затем можете зацеплять этой ниткой предметы. И вот когда мы смотрим на подобные видео по телекинезу с этой точки зрения, то совершенно ясно, что это другая история и что Физик, который является ученым, но не имеет никакого понимания, как делаются фокусы, он, конечно же, не будет знать, куда смотреть, даже если он смотрит. А мы говорим именно об этом, что люди говорили, ну не было там никаких ниток, я смотрел на этот предмет, он был совершенно чистый. Не надо смотреть на предмет, надо смотреть на совсем другие вещи. И отсутствие фокусников при эксперименте – это серьезная проблема, потому что фокусы – это не просто своя профессия, где нужно быть профессионалом, это профессия, которая фактически предоставляет очень остроумное решение какой-нибудь проблемы. Как, например, незаметно подвинуть предмет. И для этого надо быть либо очень смекалистым, либо нужно просто знать. И Джеймс Рэнди в своем эксперименте показал, что у него нить была прикреплена одним концом к его пуговице, а другим концом к стоящему на столе спичечному коробку. А двигал он вообще другой предмет посредством этой нити. Я так понимаю, что для такой невидимой нити... Какой-нибудь колпак поверх предмета не является большой проблемой, и можно под ним как бы продеть спокойно. И также не является проблемой то, что перед, перед экспериментом проверяют все предмет проверяют, колпак, но не проверяют реально, где нить находится, эти места не, не подвергаются проверке. Как говорят некоторые фокусники, чем внимательнее ты смотришь, тем меньше ты видишь. И вот вообще, я думаю, что вот, но, такие критики, которые не знакомы совершенно с искусством иллюзий, они оказывают, возможно, даже медвежью услугу нам. Потому что я читал одно из обсуждений Кулагиной на одном из форумов. Собственно, была как раз цитата про металлические иглы в спичках, магниты и прочее. Это, правда, звучало неубедительно, потому что... Закономерный вопрос, а ты эти магниты видел, с чего ты взял, что они там есть? то есть Подобное объяснение, оно слишком сложное. вот Усложнение подобного рода, оно, оно мешает, потому что это как раз очень легко будет распознать. А вот подобный трюк с нитью, я бы, например, не додумался о нем. На самом деле с нитью там еще сложнее, действительно необходим фокусник, Потому что нить вообще не обязательно может быть на предмете, она может быть просто на руке. Есть эластичные нити, которые могут быть у вас подобной резинки, только они действительно будут невидимыми. Вам нужно будет просто взять, незаметно ее поставить на предмет, и вот у вас предмет уже висит. Мы, кстати, об этом поговорим, здесь на это намек будет. Давайте поговорим поподробнее про видео, которые, значит, у нас есть. Кулагина угадывает числа. Значит, Вы видите видео на котором будет она стоять спиной к трем символам. Там будет 2, цифра 2, треугольник и звезда. И она будет вот так прикладывать руки к вискам, как будто она думает, и начинает говорить «звезда», потом некоторое время пауза, «треугольник 2». Она и говорит наоборот. Мы можем задаться вопросом, зачем она подносит руки к глазам. И потом она, кстати, поспешно одну из рук складывает в кулачок, сжимает, и потом это раз вниз куда-то там. Я не видел, она, правда, складывала в карман или нет, потому что видео обрывается. Но что интересно, после того, как она говорит «звезда», она чуть-чуть отходит в сторону. Потому что если это действительно зеркало, то ей просто отсюда было бы не видно. И ей приходится сместиться немножко вправо, чтобы увидеть эти символы. Это очень четко видно. Следующий пример еще более показателен. Там висит два числа, 52 и 88. И она читает такая... 25, 88, потом, ой, 52, 88. И ну как бы здесь трудно не заподозрить зеркало. Когда она прям вот смотрит вот в эту руку, она прям... Она у нее вначале около виска, а потом под лицом. То есть она вот вот так вот может на нее смотреть запросто. Там может быть маленькое зеркальце. Но очень очень непонятно, почему человеку просто не завязали глаза. Потому что плохая постановка эксперимента. Потому что поверили, потому что... Не фокусники, потому что люди не думали, что она мошенница, я думаю. И ну, надо это просто... очень неаккуратно. Это, это действительно настолько базовая вещь, потому что, ну, ну, стоит человек спиной, там миллион способов есть, даже если он не мошенник, ну... у него есть десяток способов случайно как-то увидеть это все. Ну, не забывай, что вот у людей, которые проводили этот, этот эксперимент... Мозги заточены немножко под другое. Они не мыслили в эту сторону, что вот есть разные способы жульничества. Они привыкли проводить эксперименты, изучать явления природы, да, те или иные. Они не привыкли иметь дело с разумом человека, да, который может быть склонен к обману и разным таким изощрениям. Помните, была передача «Очевидно, невероятная»? где тоже, вот я как-то помню, смотрел выпуск, где были фокусники, они показывали замечательные фокусники, там у одного из них летала сигарета, и он рассказывал в том числе, что вот очень легко обмануть ученых, потому что они все время думают какими-то сложными категориями и забывают об очень простых решениях. Я думаю, это верно не только для ученых, а в принципе для всех людей, потому что когда вы узнаете секрет какого-нибудь фокуса, который вас удивил, как правило, вы испытываете разочарование. Что неужели это все так просто? Лежало на поверхности. Да, да. Поэтому здесь это не удивительный момент, это чисто человеческая психология, от которой можно спастись только одним способом корректно поставленным экспериментом. Давайте посмотрим теперь на именно эксперименты по телекинезу. То есть, вот эти эксперименты, вот это вот 20-секундное видео это все, что есть в публичном доступе, по крайней мере, я ничего не смог больше найти. Но они неубедительны. Мы уже видим, что есть некий способ, и то, что она читала все эти символы задом наперед, это уже очень подозрительно. Когда мы смотрим на ее телекинез, первое, что можно заметить сразу же, что все предметы движутся по направлению к ней. Ни на одном видео, которое сегодня доступно публике, нет видео, где предметы двигались бы от нее. Это важный момент. Второй момент, что когда речь идет о движении мелких предметов типа спичек, двигаются они кучками. И вот если их цеплять чем-нибудь, то именно так они будут двигаться. Если она их двигает какой-то силой, я не уверен, что обязательно они будут двигаться вот такими вот кучками. А здесь видно, что вот прям цепляет их что-то. Я видел две вариации того, как она двигает спички. Одно видео выглядит более убедительно, а на другом вот прям напрашивается нить. То есть вот прям видно, что эти спички за что-то зацепились и поехали. Ни на одном видео не видно, чтобы ученые расставляли предметы, а затем накрывали их стеклянным колпаком. Как ты Ливон правильно заметил, ни на одном видео не видно, чтобы вначале расставляли предметы, закрывали их стеклянным колпаком, а потом подзывали кулагину. Мы видим видео, что она двигает предметы, и во время этого ученые накрывают колпаком. Даже если она использует нить, это, конечно же, никак не повлияет. То есть нить просто будет продолжать двигать эти предметы, колпак никак не помешает нити. Еще один момент. На том видео, где она двигает спички, Движение спичек не коррелирует с движением ее рук, но зато очень хорошо коррелирует с движением ее корпуса. Вот пока она не движет корпусом, а только руками, спички не двигаются. Стойте ей там в сторону наклониться, и спички поехали. И при этом я не видел ни одного видео с телекинезом, где Кулагина не сидела бы практически вплотную к столу. То есть нет такого, что она в полуметре двигает какие-то предметы. Она все время рядом со столом. По-другому предметы она не могла двигать, по-видимому. Хотя в книгах пишут, что могла, но на видео мы не видим. Еще один забавный момент, что говорят, что у нее повышался пульс. Вопрос, когда его мерили, явно не во время записи, потому что во время записи мы не видим, чтобы к ней были подключены какие-то приборы. Даже в той записи, где вокруг нее куча физиков, я не вижу, чтобы к ней было что-то подключено. По крайней мере, на видео не видно. Ну и, наконец, очень важный момент, о котором мы еще поговорим чуть более подробно, это что даже люди, которые присутствовали на экспериментах, они признавали, что эксперименты длились часами, и никто не знал, когда что наконец заработает. Вот как раз там, где показывают про спички, это вот такая склейка, некий документальный фильм, где ученые проводили на дне эксперименты. И там очень забавный момент есть. Значит, рассказывается, что компас для Кулагина служит неким индикатором. Если стрелка у компаса начинает отклоняться, то, значит, она уже чувствует себя в состоянии перемещать предметы, и вот диктор рассказывает, но очень долго ничего не получается. Нинель Сергеевна жалуется, что ей мешает сосредоточиться шум камеры, яркий свет и присутствие многих незнакомых людей. И только через полтора часа после начала опыта стрелка наконец заколебалась. И при этом показывается уже не стол, за которым она сидит, а маленькая табуретка, которая фактически стоит у нее на коленях, над которой она нависает всей грудью, и потом э, кто-то поднимает табуретку и показывает, что под табуреткой ничего нет. Отлично. А одежда испытуемая исключается. То, что она уже не сидит за столом, где она действительно, может быть, неудобно сидела. А теперь все происходит фактически у нее на коленях. То есть это даже с точки зрения видео очень неубедительно. В рассказе, честно признается, что полтора часа ничего не получалось. Что за это время произошло? Люди устали следить. Был, значит, возможно, вероятно момент что-то спрятать, сесть поудобнее, еще что-то. Вот эти жалобы на то, что отвлекает камера, свет. Скажем так, это все моменты, которые уже начинают вызывать сомнения. Вот, честно говоря, вообще вот все эти видео, из того, что я помню, они производят впечатление какого-то плохо поставленного художественного фильма, скорее, нежели записи эксперимента. Даже план 9 из открытого космоса Эда Вуда, выглядел более реалистично. Один из ученых, который ее поддерживает, есть еще это один такой. такой, Геннадий Дульнев, уже пожилой мужчина такой, в одном из документальных фильмов, посвященных Кулагиной, он рассказывает, что когда он стал смотреть с ней эксперименты, то когда она делала, они внимательно смотрели. Он говорит, у меня очень скептическая жена, и мы внимательно смотрели. Где-то могут быть ниточки или резиночки, и ничего не нашли. И мне вот всегда удивительно, что на этот момент никто не обращает внимания, раз приходилось вообще искать ниточки резиночки, значит, эксперимент уже был поставлен некорректно. При корректном эксперименте такая нужда бы не возникала, потому что контроль бы уже исключал этот момент. Тот факт, что они смотрели и пытались у нее что-то найти, это уже проблема. Эксперимент уже, по определению, плох. То есть эксперимент должен заведомо исключать любые возможности жульничества. А здесь мы этого не имеем. Причем они исключаются достаточно просто. Просто какой-то какой физический барьер между человеком и предметом. И все, ничего не сделано. Приклейте этот колпак там к столу чем-нибудь, и все, проблема будет решена. Дайте специальную одежду, специальный комбинезон, который вы проверили на наличие всего, а не человека в его одежде, он опять же эти нити может прятать. Или посадите его за большой кусок стекла. Я думаю, что всё. достаточно было бы поставить свои собственные предметы, накрыть их стеклянным колпаком, а затем позвать Нинельку Лагину. Сразу вспоминается эксперимент Джеймса Рэнди на одном из ток-шоу, куда пригласили Ури Геллера, где, в отличие от других выступлений Геллера, Заранее подготовили предметы, и он не смог продемонстрировать ни своих телепатических способностей, ни телекинетических, но он сказал, я сейчас не чувствую силу, вы на меня давите, я вот прямо сейчас не смогу повторить эксперимент. И, кстати, что Рэнди удивило, карьера Ури Геллера отнюдь не закатилась после этого. Многие люди, они скорее поверят в то, что их любимого экстрасенса и проповедника оболгали, что на него давили, поэтому он не смог проявить свои силы, нежели признают, что они стали жертвами обмана. Я думаю, этот момент играет роль, а когда дело касается шоу-бизнеса, а ведь он именно там блистал. Я думаю, это еще связано с рейтингами, с тем, что гораздо веселее показывать экстрасенса, который собирает залы и аудиторию телеэкранов, нежели сказать, что это все был обман и что лишиться интересных шоу, Поэтому, я думаю, это тоже сыграло немалую роль. То есть, в чем отличие вот этих экстрасенсов от э, фокусников? Чтобы быть успешным фокусником, нужно очень много этому учиться. Чтобы действительно быть богатым и знаменитым фокусником, надо быть не просто хорошим, надо быть лучшим или одним из лучших. А чтобы быть успешным экстрасенсом, достаточно освоить несколько трюков и просто убедить других в том, что ты что-то такое умеешь. Ну, а сейчас я предлагаю перейти к книге, которую написал муж Кулагиной, называемая Феномен К. И по этой книге посмотреть, что мы можем еще выудить по поводу экспериментов, которые с ней проводились. И я вам честно скажу, что у меня создается впечатление, что Виктор Кулагин не имел, вероятно, отношения к тому, что делала Нинель Кулагина. То есть, если она действительно была мошенницей, то он, скорее всего, об этом не знал. По той причине, что он в своей книге написал очень много честных моментов, которые очень показательны, особенно тогда, когда мы учитываем, как следует ставить контролируемый эксперимент, каким является действительно достоверный эксперимент. То есть здесь настолько показательные вещи, что если человек хотел бы их скрыть, скорее всего, он бы написал по-другому. Я начну с того, что прочитаю абзац, который считаю наиболее важным во всей этой истории. Пишет он следующее. В силу специфики телекинеза, не поддающегося до сих пор объяснению с позиции известных законов науки, организация наших домашних опытов, естественно, не отвечала и не могла отвечать всем условиям, которые требуются и соблюдаются при проведении чисто физического эксперимента. Отсутствие сведений о характере и условиях наблюдения этого эффекта, кроме указанной ранее книги профессора Эл Васильева Таинственное явление человеческой психики приводило к необходимости поиска каждый раз новых, более оптимальных условий постановки эксперимента. Несмотря на то, что с 1964 года опытов по телекинезу проведено значительное количество и в самых различных условиях, ни один из них ни разу никем не был воспроизведен с использованием известных технических средств физического взаимодействия. Вот такой абзац. И значение этих слов, мне кажется, люди, которые ничего не знают про смысл контроля в эксперименте, очень недооценивают. Подчеркнем, что контроль необходим для того, чтобы исключить альтернативные объяснения явления. И ученые, проводившие эксперименты с Кулагина, вероятно, были поставлены в очень непривычные условия, и в сфере своей, где они не позволили бы такие вольности, это было разрешено. Это еще, вероятно, связано с тем, что подобные исследования насилие неофициальный характер. Кстати, еще один аргумент против того, чтобы делать такие вещи нелегальными. Иногда некоторые говорят, надо сказать, что экстрасенсорика – это нелегально. И хотя некоторые практики, вероятно, имеют смысл сделать нелегальными, само понятие экстрасенсорики, мне кажется, делать нелегальным не стоит, потому что это все просто идет, уйдет в подполье и затем вот точно так же будет десятилетиями смаковаться. Ну вот, иными словами, о чем говорит этот абзац, что речь идет о домашних экспериментах, об экспериментах без четкого протокола, без понимания ожидаемого результата и без понимания условий его получения, так к тому же никто независимо эти результаты повторить не смог. Можно хоть сто тысяч слов сказать про Кулагину, но невозможно будет уйти от вывода, что мы не имеем ни одного достоверного доказательства, что Кулагина имела какие-то сверхъестественные способности. Но дальше идет очень интересные вещи, и я хочу еще зачитать из этой книги, потому что он пишет, как проводили эксперименты в Институте метрологии имени Менделеева. Первый день постановка эксперимента одна, во второй день совсем другая. Это уже проблема. Например, в первый день он пишет, что у нее долго ничего не получалось. Она вроде как волновалась, ее снова все смущало, незнакомые люди. Он пишет, справившись с волнением, отдохнув, Нинель Сергеевна продолжила усилия. И вскоре сумела поочередно передвинуть все предметы, которые лежали на столе. Спичечный коробок, спички, колпачок от авторучки. Она брала их в руки, как бы ощупывала, привыкала к ним, сама устанавливала перед собой. Если какие-либо предметы не двигались заменяла их другими, находившимися на столе, комбинировала различное положение предметов. После того, как ей удавалось что-либо передвинуть, повторяла упражнение с этим предметом или заменяла его другим. Все эти действия проводились на столе. Повторяю, за всеми действиями наблюдали как присутствовавшие рядом сотрудники института, так и наблюдатели, контролировавшие опыт по телевизору. Первый день предметы ничем не экранировались, не накрывались колпаками. По просьбе испытуемой на стол была положена газета, закрывавшая приготовленную белую бумагу, разренованную на клетке. По этой газете и перемещались предметы. Как и объяснила Нинель Сергеевна, белая бумага, да еще и разрисованная на клетке, была для нее непривычной, отвлекала, ей было сложно сосредоточиться. То есть, смотрите, что перед нами. Во-первых, очень нечеткий протокол эксперимента. Испытуемо разрешалось трогать предметы. То есть, когда речь идет о том, что нам нужно исключить какое-то мошенничество, человеку просто разрешается манипулировать предметами, как ему хочется. Брать, предвигать, расставлять. Мы уже не способны исключить нить. Это невозможно сделать. Условия меняются буквально на ходу. После этого дня была сказана следующая замечательная фраза. «Решили протокол не составлять, а учтя виденное, подготовить повторный опыт, расширив номенклатуру приборов физического контроля». Что это за подход вообще? Хорошо. Не очень удался эксперимент, выбрасываем. Э, да, давайте подгоним под ожидаемые результаты. На второй день была изменена постановка эксперимента, и Кулагин пишет. Небольшая внутренняя настройка, несколько попыток, и эффект телекинеза показан. Перемещались спички, коробки, детали от авторучки, без закрытия их экранами и колпаками. Затем опыты стали усложнять, предметы накрывались стеклянными колпаками, и под ними наблюдалась та же картина – телекинез. Ну и мы видели на видеозаписи, что колпаки накрывались уже после того, как Кулагина начинала двигать предметы, что является, повторюсь, грубейшей методологической ошибкой, которая не позволяет исключить нить. И здесь такую ошибку могли совершить, конечно же, только очень неопытные люди, которые наивно полагали, что они действительно изучают какое-то явление. Такое впечатление, что люди действительно впервые столкнулись с чем-то таким. Это вот с их стороны выглядит как-то настолько наивно, что вот у меня вызывает некоторый шок. То есть я мог бы понять на уровне театральной постановки это, но когда вроде бы речь идет о серьезном исследовании, и допускать такие вольности, такие ошибки, это как-то слишком уж жутко. Ну а дальше начинает писать вещи, которые мне и подсказывают, что, скорее всего, он был не в курсе, потому что ну, настолько четко выдать проблему, но это надо было действительно просто описать, во что верил. Он описывает опыт со стеклянными колпаками. Под эти стеклянные колпаки клали предметы. И там была такая фишка. Из-под одного стеклянного колпака выкачали воздух, а из-под другого нет. И Кулагина не знала, какой из них с вакуумом, какой нет. Так вот тот, в котором вакуума не было, она легко пододвинула предмет, по словам ее мужа. А в том, который вакуум был, она не смогла. Это интересно, потому что как только, как только наложили какой-то минимальный контрольный эксперимент, он тут же не удался. Дальше он пишет. Однако и в тот вечер повлиять на маятник на стенах часов не удалось. Упражнение, которое дома она с успехом показывала сотрудникам института, не получилось. Не справившись с ним, решено было больше не отвлекаться на опыт с маятником. Здесь мы опять видим вот это вот вольное выбрасывание отрицательного результата. Секундочку. Если не получилось, надо записать. Минус. Отрицательный результат. Не смогла. То есть, как только мы видим контролируемые условия, эффект пропадает. Ну а сейчас мы с вами прочитаем косвенное доказательство нити. Значит, он пишет, что ее спросили, не может ли она поднимать предметы, не прикасаясь к ним. И она говорит, могу, и вроде как все удивились, надо же. Дальше я цитирую. На этот раз под ее руками тут же оказалась пустая картонная коробка из-под скрепок. Сделав несколько напряженных движений кистями рук, надлежавшей коробкой, Нинель Сергеевна попросила убавить свет, болели глаза. Наступила тишина, испытуемая сидела за столом, опираясь на него локтями. Кисти рук сводились и разводились над коробкой. Эти пассы продолжались несколько минут. Видно было, как возрастает усилие. И вдруг в какой-то момент коробка одним углом приподнялась над столом, как бы зависла и соскользнув в сторону на полтора-два сантиметра, начала медленно, но верно подниматься над столом. Напряжение испытываемое становится предельным. Она отрывает руки от стола, наклоняется вперед. Все видят, коробка зависла в воздухе между разведенными ладонями рук. Проходит примерно 5 секунд и затем сначала нехотя, медленно, как бы освобождаясь от пут, а потом свободно коробка падает на стол. Таким был финал демонстрации в Институте метрологии. Обсуждая виденное, ни один из присутствующих не высказал тогда ни малейшего сомнения в реальности эффектов. Ни у кого не возникало подозрения в чистоте экспериментов. Никто не сомневался, что Ниннель Кулагина показывала все без каких-либо злополучных невидимых нитей или других хитростей. Наблюдатели имели все мыслимые условия для проверки таких сомнений. Где, как ни в Институте метрологии, умели проводить точные измерения? Давайте проанализируем вот этот текст. Вот, Илья, что кажется подозрительным? Ну, как минимум, то, что коробка приподнялась сначала одним краем, подергалась, и потом уже э, поднялась в воздух. Но даже из того, что я так сказать, знаю о телекинезе, по современным представлениям о даже эфире, флюидах, энергии и прочем, ну, вообще, все современные представления, если, допустим, это было бы реальностью, да, тогда бы и в прошлые времена, в 60-е и 80-е, это работало бы точно так же. Это, допустим, некое воздействие с помощью каких-то энергий, которыми вы захватываете предмет, и он поднимается в воздух. Он тогда должен был бы плавно подняться взлететь, да, начать левитировать, а тут мы прямо видим, что сначала она несколько минут судорожно делает пасы руками, и потом вот этим краешком поднимается коробка и взмывает ввысь. Вот просто напрашивается вот мысль о нити. Мысль о нити на самом деле напрашивается раньше. И Когда, когда она попросила убавить свет. Это крайне важный момент. Значит, мы вынуждены немножко приоткрывать некую завесу над тайнами фокусников, но это связано с тем, что, во-первых, в скептической литературе это и так указывается, и, во-вторых, тут все дело не самой идеей, а в исполнении. Когда вы будете смотреть на работу опытного фокусника, скорее всего, вам не удастся заметить, кого он это делает. Поэтому расскажу немножко базовой информации. Существует несколько типов невидимых нитей. Существуют э, так называемые совсем невидимые нити, которые действительно Просто ну, человеческий глаз их не видит. И проблема в том, чтобы научиться им управлять, потому что даже сам фокусник их не видит. На видео они тоже не видны. Такие нити, они, как правило, очень хрупкие. Ими нельзя двигать и тем более поднимать какие-то тяжелые предметы. Как правило, ими можно поднимать очень легкие бумажечки какие-то. Но существуют нити и попрочнее. И вот эти нити, для того, чтобы они были невидимы, они очень зависят от освещения. И как раз освещение из разряда такого, как тусклое освещение ресторана, неровный свет квартире какой-нибудь такой, не очень яркой лампы. Вот это подходит. И тот факт, что она пожаловалась на то, что болели глаза, что-то непонятно, это очень-очень подозрительно. Это момент, за который любой фокусник зацепится сразу. Секундочку. Попросили убавить свет, и затем она подняла предмет. Хм. При правильном эксперименте, когда она пожаловалась на боль в глазах из-за яркого света, ей должны были бы дать темные очки, а не убавлять свет. Да, как вариант. Очень хороший вариант. Дальше ты очень правильно заметил, что действительно предмет поднялся так, как он поднялся бы, если бы была какая-то нить. Дальше очень художественно описано, как он сначала нехотя, а потом, освобождаясь от пуд, свободно упал. Ну, то есть... И интересно написано, что ни у кого не возникло в подозрениях в чистоте эксперимента, никто не сомневался в этих злополучных невидимых нитях. Хотя, ну, ребят, что тут злополучного? Если они не исключены и вы не сомневались, ну, это ваша проблема, но они никак не были проконтролированы. Вы не поставили контроль на нити и, соответственно, вы могли сомневаться, вы могли не сомневаться. И действительно, он пишет, наблюдатели имели все мыслимые условия для проверки таких сомнений, действительно имели, и очень жаль, что не воспользовались. Далее он пишет, что через несколько дней позвонили и сказали, что надо снова проводить эксперименты, что для того, чтобы составить четкий протокол, нужно их повторить, потому что те были неубедительными. И вот он в книге возмущается, и вот к этому была его фраза, что никто не сомневался, а вот потом они пришли. Мы, конечно, можем сейчас понять, что люди подумали, подумали, сказали, «Ребят, стойте». Мы увидели много удивительного, но а что мы, собственно, можем записать? Эксперименты-то были поставлены некорректно. И вот к ним она отказалась к ним приходить на этот раз. Тогда договорились, что они придут к ней домой с реквизитом. И я тут зачитаю, что с реквизит? Он пишет. «В намеченный день четыре сотрудника института, включая кинооператора, прибыли на квартиру, привезя с собой заготовленный реквизит. На сей раз появился из толстого литого прозрачного орг стекла ящик с крышкой на винтах». В алюминиевый стаканчик, с которым в институте проводились опыты, встроили миниатюрный механизм, назначение которого из последовавших невразумительных объяснений осталось для меня непонятным. Этот стаканчик поместили на дно ящика, после чего закрыли его крышкой и завинтили ее. Зачем потребовалось изготавливать новый ящик из стекла? Зачем закрывать крышкой на винтах? Почему стаканчик не накрыли привычным для испытуемой прозрачным стеклянным колпаком, как это делалось в институте? Нам не объяснили ничего. Не разъяснили и то, какая же сторона физического процесса в этих условиях будет раскрыта, и почему именно этот эксперимент задерживает оформление протокола. По тону разговора, по настороженности сотрудников было видно, что у них возникли подозрения относительно чистоты выполнявшихся ранее опытов. И ставилась задача не подписывать протокол, спровоцировать легко возбудимую Кулагину на отказ от этого решающего опыта. Молчаливо настороженное поведение сотрудников института, гнетущая атмосфера не позволили настроиться должным образом. Все попытки сдвинуть стаканчик не дали результата. Чтобы добиться прилива сил, Нинель Сергеевна попыталась переместить свои предметы, с которыми она неоднократно занималась дома, но и это у нее не получилось в тот вечер. Что делать? Нинель Сергеевна решила показать явившимся, среди которых только двое видели ее прежде, новый придуманный мной опыт по телекинезу, проверенный ею в домашних условиях. Прозрачно сосуд из стекла наливалась вода настолько соленая, что сырые куриные яйца, опущенные в такой раствор, не тонули, а находились в возвешенном состоянии вблизи дна. На эти плавающие яйца и воздействовала кулагина, перемещая их в любое заданное место, сводив вместе и разводив по разным углам аквариума. Сотрудники института согласились посмотреть на такой телекинез, Опыт прошел успешно, движение яиц в сосуде и поведение кулагиной снимались на кинопленку. Как ни странно, увиденный эффект не вызвал никакой заинтересованности наблюдавших, очевидно потому, что не входил в их планы. Более того, один из сотрудников, подойдя к столу, где находился сосуд с водой, начал двумя руками сильно раскачивать стол. Естественно, вода заколебалась и яйца начали двигаться. Такое, с позволения сказать, опыт, укрепил проявленный скептицизм в отношении всего, что показала Нина Сергеевна. Вот такие несколько абзацев. Я вынужден был зачитать такой большой отрывок, потому что он очень-очень показателен. То есть здесь идет, во-первых, попытка эмоционально сказать, что вот зачем они это сделали, как они так нас подозревают, вот они нас обидели таким отношением. Хотя по факту, смотрите, что мы с вами видим. Люди осознали, что эксперименты были нечистые, что их постановка оставляла желать лучшего. И, естественно, решили, что надо проверить почетче. Обдумав то, что было, они уже составили четкий протокол и пришли с реквизитом. И как только был добавлен серьезный контроль, о котором мы говорили, способности вдруг исчезли. Да, и что характерно, они не стали в этот раз особо объяснять, что там находится в этом стакане, как все работает. То есть ее попросили повторить то, что она делала со своим реквизитом. Ей не удалось. И да, здесь попытка просто уже давить на эмоции, что мы, кстати, периодически можем наблюдать вот среди таких деятелей. Ну и, конечно, подозрения, что была поставлена цель не подписывать протокол, что, мол, вот возникли подозрения относительно чистоты выполняющихся ранее опытов, конечно, возникли, они и были нечистыми. Это можно показать даже просто по описанию человека, который пишет эту книгу. Причем по описанию человека, который на стороне Кулагиной, по сути. Конечно, конечно. Именно поэтому я думаю, что он, вероятно, и не знал об этом, потому что, ну, так красноречиво описать присутствие контроля отсутствие способностей и ужасно поставленные эксперименты, это надо было действительно верить в способности своей жены. Причем то, что они не говорили им ничего, это правильно. Эксперимент должен быть слепым, знать должен исследователь. Желательно, чтобы исследователь не знал, но в данном случае, я думаю, это уже все-таки нормальный ну, шаг. Хотя бы слепой, да, в идеале хотя бы слепой. это должен быть довольно слепой метод, но хотя бы так. И то, что у нее не получилось и со своими предметами, тоже понятно. Ее окружали люди, которые очень внимательно на этот раз следили за тем, что она делает, и которые настроились именно на скептический лад. Если у нее способности реальные, она должна сделать эти вещи, никаких проблем нет. Если у нее нити или какие-то приспособления, естественно, у нее ничего не получится. Ну и дальше очень замечательно, что они показали некий... Импровизированный эксперимент, о котором мы сегодня говорили, некие яйца в воде, это совершенно неубедительно. Причем он подчеркивает, что человек сильно дернул стол. Неизвестно, насколько действительно стол сильно приходилось дергать для этого. И он также написал, что эффект не вызвал никакой заинтересованности, что неудивительно, ничего впечатлительного в этом эффекте нет. Но он сказал, что очевидно, потому что этот эффект не входил в их планы. То есть опять такая легкая Теория заговора, что, мол, у них уже все было просчитано. Да нет, ребят, не потому что не входил их планы, а потому что это неубедительно. Когда кто-то кладет что-то в воду, оно все и так движется, и он утверждает, что он может этим управлять. Это неубедительно. Да, он сказал, двигались в заданном направлении, но, вероятно, не было уточнений. Точнее, не было обговорено, бы что, например, сейчас вот они будут двигаться четко вправо там на 30 градусов. При правильной постановке это должно выглядеть так. Они сдвинутся на там, 30 сантиметров на 45 градусов да, относительно вот такого-то угла. Тогда это будет движение в четко заданном направлении, а не в каком-то там произвольном. Я думаю, что хороший эксперимент просто не примет вообще такую процедуру. То есть, когда у нас уже движется что-то в воде. Это, я же говорю, это настолько уже большой шум экспериментальный, что невозможно работать с ним, либо это нужно поместить этот сосуд куда-то, дождаться, пока он в течение нескольких дней полностью, или там в течение нескольких часов полностью остановится. Затем поместить этот сосуд в какую-то, не знаю, емкость, в которой не будет никакого вот, вакуум какой-нибудь. И вот лишь затем подпускать этого экстрасенса. А когда это стоит у нее дома, на обычном столе она положила эти яйца, они тут же задвигались. Ну, ребят, это все очень несерьезно. Но я думаю, что надо отдельно поговорить по поводу того, что другие фокусники повторяли все эти так называемые сверхъестественные явления. В частности, это повторял Рэнди, как мы уже говорили, а также аргентинские скептики Энрике Маркес повторил в том, в том числе движение спичек, все вот эти эффекты тоже. Значит, как реагируют сторонники телекинеза? Во-первых, с моей точки зрения, они не, понимают, они не понимают смысла этих экспериментов. Они считают, что этими экспериментами люди говорят, нет телекинеза. А за исключением не очень опытных в общении с публикой советских ученых, критиков, которые выдавали эти неубедительные версии и действительно, как ты правильно сказал, только, может быть, испортили ситуацию, западные скептики гораздо аккуратнее выражаются. Они говорят о том, что, может быть, она и делала это при помощи телекинеза, но смотрите, вот, используя обычные законы физики, мы можем достичь точно такого же эффекта. Причем, действительно, когда смотришь, как это сделали Юренди и, и Энрике Маркес, никакой разницы я не вижу. То же самое, один в один, спички даже движутся такими же группами. И также сторонники Кулагиной говорят, что, ну, понимаете, фокусников бы разоблачили сразу, а вот Кулагину за 20 лет не разоблачили. И здесь есть несколько важных моментов. Первый момент, что ее вовсе не изучали 20 лет подряд, ее изучали в 60-х годах, во-первых, в 60-х годах у парапсихолога, не очень убедительные эксперименты. И затем ее через 20 лет в 80-х годах, ну через десять, там был шестьдесят седьмой год, через десять лет где-то изучали в начале восьмидесятых и потом в конце 80-х. И провели, по сути, какие-то подпольные эксперименты. Да, у нее дома в гостинице иногда эксперименты проводились. То есть, просто снимали номер, проводили там, все это было нелегально, не интереса никакого не было официального, и я думаю, что, может быть, даже, я не знаю, было это запрещено или нет, или просто это считалось несерьезным. Скорее всего, считалось несерьезным, Вряд ли какой-то там западет на государственном уровне был, просто это никто не воспринимал, наверное, всерьез. Ну и как, я думаю, мы уже сумели донести эту мысль, я в заключение повторю. Вот эта уверенность в том, что если человек ученый, то его невозможно обмануть – это глубочайшее заблуждение. Фокусники-профессионалы знают, куда смотреть. Физики же придумывают вот эти истории про узелки на ниточках, которые никого не убеждают. Фокусы – это остроумное решение проблем. Как незаметно пододвинуть предмет? Как сделать так, чтобы все увидели, что, например, кольцо ползет по ниточке наверх? Как сделать так, чтобы все поверили в то, что что-то исчезло? То есть… Такие вещи требуют либо смекалки, либо просто узкоспециального опыта. И в том-то и дело, что ниточку так просто не увидишь, как не вглядывайся. Это от того, что физик вглядывается и пытается найти ниточку, не значит, что этого достаточно. В этом-то и искусство фокусов. А иные фокусы, они настолько оригинально сделаны, используется настолько необычный реквизит, что дилетант в фокусном деле ни за что и не догадается. А ведь все эти техники еще и десятилетиями практики оттачиваются, подача улучшается. И мы не знаем, с какими людьми, например, общалась Кулагина. Если она действительно пользовалась какими-то трюками, откуда она их узнала, что это были за трюки. Сама догадалась, а может быть просто с кем-то поговорила, с профессиональным фокусником. Мы не знаем об этом. И, конечно же, даже очень простые решения проблем, но когда люди не думают в этом направлении, могут людей легко обманывать. И с чтением картинок мы это и видели, что элементарное соображение никак не было проверено. Даже если им удалось обмануть нескольких ученых, ну как мы предполагаем обмануть, то, что несколько человек, которые занимаются наукой, признали наличие у Кулагины особых способностей, к сожалению, это не становится реальностью. Только повторяемые контролируемые эксперименты могут что-то доказать, а признание даже авторитетными людьми каких-то вещей не делают эти вещи реальными. Ну да, в конце концов, сегодня эти вещи можно было бы опубликовать где публикации, где статьи, показывающие, что эксперименты были поставлены корректно. Их нет, скорее всего, эксперименты и не были поставлены корректно. Кучу видеоподобных, видео с кулагинами мы сейчас можем наблюдать на ютубе. Проводятся целые семинары, веб-семинары, куча тренингов, которые обещают научить вас телекинезу за месяц. Ну, вот на одном из таких сайтов... И есть ссылка на YouTube, где подборка разных видео. Некоторые впечатляют, некоторые не особо. И, собственно, несколько тезисов. Такие рекламные слоганы. Наш курс телекинеза подходит вам, если вы хотите развить свои скрытые способности, вы стремитесь к самопознанию и совершенству, вы хотите стать лучше, чем другие, вы хотите выделяться из серой массы толпы людей вы хотите быть душой компании и привлекать внимание других вы ищете новое интересное захватывающие занятия вы желаете развить телекинез или сверхспособности вы любитель острых ощущений или экстремал вам надоели фокусы вы хотите уже настоящих способностей вы ищете изысканные способы знакомиться и влюблять вы хотите прославиться или стать свистой youtube вы... то есть подожди, подожди я тебя прерву я не пойму, это реклама телекинеза или пикапа? А, да. А, можно продолжить тут все, в принципе, к одному. Там, вы увлекаетесь магией, эзотерикой или оккультизмом. Вы хотите привлекать женщин или мужчин, тут специальные курсы телекинеза для мужчин и курсы телекинеза для женщин. То есть, по большому счету, аудиторика такая же, как в рекламе тренингов личностного роста, курсов пикапа и тому подобных вещей. Вам обещают, что вы разовете у себя суперспособности и тогда ваша жизнь изменится и вы станете супер суперспешным, мегабогатым, архисексуальным не все будет прекрасно однако ну, ну даже представим что вот эти видео с ютуба где демонстрируют вот такие легкие фокусы допустим это правда и вы научитесь с помощью телекинеза передвигать на несколько сантиметров сигарету или заставлять пробку или шарики в воде вращаться я, честно говоря, сомневаюсь, что это сильно поможет вам в жизни. Скорее всего, вы потратите время и, возможно, деньги на занятия, ну, окровенно говоря, ерундой, которая ничем вам не поможет. В лучшем случае, если представим, что это правда, вы приобретете вот такие вот слабые, по большому счету, способности, которые абсолютно бесполезны в реальной жизни. И внизу э, сайта самое сочное. Обучай других людей, зарабатывай от 50 тысяч рублей за один семинар. Научись телекинезу сам, а затем зарегистрируйся в качестве индивидуального предпринимателя, проводи показательные выступления, лекции, семинары в разных городах, зарабатывай кучу денег. И дальше там небольшая схема о том, как примерно это будет делаться. Развод, как обычно, ничего не меняется в нашем мире. Причем что интересно, одной из основных характеристик всех этих курсов по телекинезу. Что каждый автор рассказывает, что все остальные э, курсы телекинеза в интернете – это полный шлак. Вот у них реальная технология. То есть их кунфу сильнее, чем у других. Только их боги правильные. Спасибо, что слушали нас. Ставьте лайк подписывайтесь на наш канал на YouTube и вступайте в нашу группу ВКонтакте. До свидания. Ну что ж, мы немножко погнули айфоны. Ложки уже давно все согнуты, так что мы едим палочками. До встречи на следующей неделе, как мы надеемся. Ждем вас на нашей конференции. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы конференция вам понравилась. До новых встреч. Да-да-да, обязательно регистрируйтесь. Приходите, мы ждем вас 25 октября. И спасибо за внимание.